Дудудудудуду, дудудудудуду, киончик крутой, киончик крутой, Кён самый лучший он. Кёнчик крутой, самый лучший стример он. Киончик крутой, самый лучший стример он. Да-да-да-да-да-да, лучше чем пятерка, а пятерка вообще какой-то новый. А вот ончик крутой, дракончик тупой Это ра ра ра ра ра та ра И это все плохо, что я говорил Но киончик самый лучший на свете ту ру ру ру ру ру Песня для него! Знаю, что мой голос — это... могу. Осуждаю, кстати, чтоб не забанили! Ту ду ду ду ду, ту ду ду ду ду Потом еще спою еще раз Сделаю микс ту ду ду ду А вот киончик крутой самый лучший на свете киончик крутой, киончик крутой Самый сручший стример на свете Ту ра ра ра ра, да ду ду ду ду ду А может ещё потом еще текст напишу